Всем привет, дорогие друзья, с вами я и со мной сегодня. Кто? Понятно, никто, потому что это роллер 555. Его самый непонятный скин для самых непонятных людей. Короче, сегодня мы спрятали на вот этой вот алмазной платформе сундуки с этими, как их там, подарками. Вот это, сундуки. Короче, у каждого из нас есть вот такая вот кирочка. Вот такая вот кирочка У каждого из нас есть вот такая вот спешка. Выдаем еще раз себе спешки. И насчет э, три. Разбегаемся по этой карте. И начинаем, так сказать, наше состязание. У тебя выдался, да. У тебя выдался все. Э, разбегаемся по карте. Три, два, один. Все, можем начинать. Конечно, у нас не так быстро все это копается. Это очень. Это очень-очень странно. Ну, что, что поделать? Короче, даем слово роллеру. Спасибо, что дал мне слово. Эээ. Кирки черновые, а спешка нам не поможет. Я Подождите, ребята, есть... Надо было кирку зачаровать на эффективность, а ты вон, в и починка. Сейчас исправим. Сейчас исправим, жалко, как говорится, один раз ошибки всегда есть. Так, еще сделаем. Вот этот эффект добавляем. Все, теперь ты единственный с такой киркой. Э, -э, -э, -э, -э. О, все, заработала машина. Так, я сейчас не понимаю. Эм... Эм... Я не знаю, где ты... Охреневший сказать. чудак. Здесь... Здесь просто дофига... Здесь, можно сказать, квинтиллиона блоков я не знаю, ну, говорится живем один раз, ой, не то сломал, не ту стену. Так, так, ну так, как бы нечестно то, что у меня такая одна кирка, так что. Да, я, я, выкап... я, вы... я выкапываюсь, чтобы тебе дать эту кирку. Понимаешь, какой-то двойник злодей. притворился моим именем. Как, как туда-сюда выбраться? Вот я снова летел. Давай. Вообще это... не надо уже. Ах ты ж, зараза. Ах ты ж, зараза. Ах ты ж, настоящая зараза. Зараза просто заразная. Все. О, хар... Все. О, хорошо, заработала машина. Не, я нормальный, просто да. немного ненормальный. Так, все короче, надо как, как, как тут это искать-то, я даже не знаю. А ты на самой глубине спрятал или где-то посередине? Д -д -д я на какой-то высоте спрятал, какой, я не помню, а где именно, тоже не помню. Может, я вообще сейчас копаю, где, где я свой сюрприз спрятал. Так. Так, давай тогда будем раскапывать вот так вот, шоу ли я буду раскапывать вот так вот, посмотри, взять мою тактику, я тебе потом, зараза, такая... Блин, я подумал, я уже нашел, а это оказался мой старый проход передаем слово Роллеру, а хотя нет, ты все равно ничего полезного не скажешь, так что передаем слово мне. ну поскольку у меня нет, никаких новостей нету поэтому снова передаем слово Роллеру. так роль роллер. ага. вы молчите все, так что можете больше не разговаривать. так снова передаем слово вы, Роллеру. Как -то, как -то из Соника. можете пожалуйста помолчать. еще надо надо есть э, нашим зрителям я, я тут, там, да, здесь сегодня я танцую. Минуту. Так, ребят, короче, вылезли, вылез я из другого места, из, из другой платформы, из другой силы нечистой, которая называется подземная шахта, потому что у меня там мешала летучая мышь. Не знаю, слышали вы эту э, маленькую заразу, но я ее однозначно слышал, поэтому точно, точно, точно знать не знаю. Так, я выбрал другое место, потому что я там копался, копался, что-то ничего не накопался. Копался я очень-очень-очень так Голупо, тупо Бездумно Не знаю, что делать Поэтому все Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Раз, два, пять, шесть, три, два, восемь Уважаемый роллер 555 не темно. Разговаривайте а -а -а -а -а. <свеч> Тань, Уважаемые зрители если хотите больше видеть наших роликов и никогда не пропускать, нажмите кнопку «Подписаться», это абсолютно бесплатно, а также на колокольчик. Э, кнопку «Лайк» что? Не нужно что а, ли? Лайк, лай, кнопка «Лайк» продвигает видео. Если вы хотите, чтобы это видео попало в тренды, то быстрее кликайте на эту кнопку. Uh... Короче, если на этом видео набирается 10 лайков, то мы записываем точно, такую, вот точно в таких же коробках, только с, с новыми блоками. и, Может, еще с одним участником. Так что все. Блин. Начальника! Зачем так много алмазов сделать? Я не знаю, у меня вообще уже... откуда у меня этот блок? Этот блок зараза мне мешает такая. Хм. Слушай, мне нужно срочно в креатив зайти. Это еще зачем? Да, так. Слушай, я сейчас забаню, если не расскажешь. В чем секрет фирмы Шампунь Джуймасьпа? Да, сразу, это, кирка же ломается, я вот сразу на ковальню возьму, чтобы, это, чинить динамит. У тебя опыта не хватит. По-моему, хватит. У тебя ноль опыта. Эээ! Запрещено пользоваться ТНТ? Кирки, и вс ⁇ Я не пользуюсь. Ты, я сейчас только что слышал, как динамит бабах. Это крипер. Скажи, ты, ты, ты больной? Ты думаешь, я не отличу взрыв ТНТ от крипера? Ну как бы крипер точно так же взрывается? да ты чё да это я все сам раскопал понимаю ну ладно продолжаем продолжаем копать ту самую яму ту самую яму там где была та самая яма а где была та самая яма я не знаю Хоть я убей. хочу выбраться на поверхность ну, выбирайся, потом посмотришь, какую ох, глубину я тут выкопал небольшую. Я так, так, по мелочи раскапываю. Потом в конце ролика нас с тобой ждет очень-очень прикольный сюрприз. Тебе он понравится. Только для этого мне для начала нужно будет войти в, в креатив, а потом я снова зайду в выживание, но мы должны будем, как, как говорится, находиться с тобой оба выживания, понимаешь? Господи, Я... у меня у меня почему-то этот экран темный. Я вообще ничего не вижу. Почти что. Ща, подожди, сейчас пофиксим. Я, кстати, поверил динамит у себя в мире, и он светится в темноте. Так лучше. О, спасибо, да. Намного лучше. Ну, правда говоря, я с самого начала этого ролика сижу с ночным зрением. Ля ты крыся, Повторяю для тех, кто не знает, крыса это вор. А я ничего не воровал. Никакой контент, никакие песни, никакой демонетизацию ютуба, погнали! Господи, сколько еще здесь копаться-то в глубину, когда, когда эти этот туннель я смогу дор дорыть. Я не знаю, сколько мне еще нужно рыть, рыть, рыть, рыть, рыть, рыть. Я как крот, крот в яме, который должен рыть, рыть, рыть, рыть, рыть, рыть. <плес> Ладно, продолжаем. Я сейчас в какой-то яме. В какой я не знаю. Я в Канаве. Бэймикс <социт> <социт> в Канаве. Че офигел? Мне нужен тульский пряник. Слушай, мы такие слова не употребляем на стриме. Мне нужен тульский пряник. <социт> Без него я не живу. Из него, как говорится, живем один раз. Хочу пряник. Хочу пирожок. Случай. Хочу кекс. Подожди. А какой именно? Что последний-то что ты сказал? Какой именно кекс? Да обычный со вкусом. В клубнике. Мало-ли, какой вкус. Вкус только чего, вопрос? Чурём Я даже... Я больше не могу копать под себя. Я больше не могу нарушать правила Майнкрафта. Я копаю под себя на сколько тут блогов получается. Девять на девять. Ой, блин. Восемнадцать 18, 18 блоков. И почему-то до сих пор до сундука не могу докопаться. Хотя, может, я вообще не в ту сторону копаюсь. Может, мне надо Отлично. в Отлично. Друг... Ну, тогда мне, получается, нужно в другую сторону копаться. -мо, я какую глубину тоже уже здесь... Э! Так, я не поняла, где ты сейчас находишься? Гмем, вот. Спектру. Где ты.. А-а-а! понимаю. Понимаю. Понимаю, какая молодуюrup... Молодой человек копается. Ладно... А, блин, у меня креатив, я такой думаю, а, а как я копаюсь со скоростью света? Ля ты крыса! Повторяю, для особо тупых, крыса это вор! Ты вор! Я не воровал контент. Ты воровал... Слова. Какие? Э -э слова ракума. Я не знаю таких слов. Так что демонетизация Ютуба тебе не удастся. Как Говорится, живем один раз, подбираем блоки алмазные. Уже у меня этого хватит, чтобы стать богатым миллиардером, триллиардером, филантропом. Двой миллионера в бухах, то денег-то нет. Такое ощущение, как будто бы я хочу копаться в другую сторону, но копаю почему-то под себя. 18 на 18 блоков. Знаешь, какое неудобство сейчас доставляет того, что у меня кирка так и не сломалась. Еще ни одна прочность не потратилась. Я на нее Нет. Да, Нет, мой чай. Ребята, если это вы слышите, вызывайте скорее скорую. Там человек избивают. как давай ко мне тп я его нашел тюка тп ко мне тп роллеры хиру вот он твой сундук да это мой сундук а теперь входи в спектатор и смотри, и смотри, шо, шо, шо, где мой сундук. Все, ребята, вот. Вот. До чего доводят, когда ты копаешься под себя 18-18 блоков? Стой, погоди. А ты можешь, ты еще в креативе в этом выживании? Подожди, погоди... Вот об этом при фокусе я и говорил! Вы были на канале Hero. Не забудьте подписываться, ставить лайки, нажимать на уведомления. С вами был я. И Роллер 555. Всем удачи. Всем пока-пока. Я тебя убью.